Здравствуйте, рада вас на канале «Помощь с компьютером». Иногда мне поступает при работе с почтовым ящиком Lotus просьба об изменении карточки пользователя, например, интернет-адреса или фамилии. Как раз в данном видеоуроке я вам покажу, как это сделать правильно, чтобы у пользователя изменилась, например, фамилия, но при этом почта работала исправно, без ошибок. И письма приходили. Смотрите, первым делом нам нужно запустить домино-админ. Его можно запустить как на сервере, или на вашем компьютере, если установлен. Обязательно надо, чтобы у данного пользователя были права администратора в данном почтовом сервере. Запускаем. Если у вас от... по умолчанию не открывается сервер, или открывается другой, вам нужно нажать File, Open Server, здесь прописать IP-адрес или DNS имя сервера, ну или выбрать из выпадающего списка. В моем случае это Mail.NTTK. Нажимаю OK, все открылось. Следующим шагом, если у вас здесь не пишется «Full Access Administration», надо нажать вкладочку «Administration» и здесь выбрать «Full Access Administration». Должна стоять галочка. Нажали, все, у нас появились полные права администратора. Следующим шагом мы переходим на вкладочку «People and Groups». Открываем наш почтовый ящик «Сервер» и выбираем «People». Находим пользователя, которому будем переименовывать – в моем случае будет тест-тест-тест. Он специально создал тестовую учетную запись. И вот его карточка. То есть first name, middle name, last name, username, short name, user ID, интернет-адрес. Мы будем переименовывать last name, фамилию, user ID. Это короткое имя, которое мы заносим при настройке почтового ящика на компьютере пользователя. Ну и интернет адрес изменим, то есть переименуем как раз фамилию и интернет адрес, чтобы был новый. Как это сделать? Мы обратно возвращаемся на People and Groups, выбираем на нашего пользователя, раскрываем справа вкладочку People, и здесь ищем Rename. Нажимаем по ней, у нас откроется такое окошко Rename Selected Not People. Здесь нам нужно выбрать Change Common Name. Нажимаем откроется окно Choose Certification, то есть мы выбираем сервер наш, на котором находится данная карточка и сертификат администратора, то есть в моем случае ntdk.org ID выбрали, то есть если вы или у вас здесь пусто, вы нажимаете сертификат ID, открывается проводник, вы ищете ваш этот сертификат, ну потом вы нажимаете открыть, все, он добавляется После чего нажимаем ОК. Запрашивайте пароль, вводим его, нажимаем ОК. Теперь нам предлагается сертификат expiration date, где он показывает срок действия нашего сертификата. Я обычно ставлю на 10 лет вперед как минимум, чтобы не заморачиваться и не обновлять сертификат у пользователя, если он работает уже больше положенного срока и не ушел сейчас с работы. То есть поставили 30, нажали ОК. И теперь у нас открылась как раз форма, где мы можем поменять всю информацию о пользователе. То есть first name, middle name, last name, qualificate organization unit, short name, internet address. В моем случае нужно last name, short name, internet address. То есть меняем, например, test, test, test, admin. Short name будет по test ad, а интернет-адрес мы изменим вместо... Тест Т поставим тест админ, вот так. Изменили, нажимаем ОК, нажали. У нас показывается статистика, где показывается, что у нас успешно выполнено. Нажимаем ОК, обновляем, но видим у нас ничего не произошло, то есть карточка была так и осталась, и группы также остались неизменными. Для этого нам нужно перейти на вкладку Сервер, здесь выбрать вкладочку Статус и открыть «Сервер консоль. Чтобы изменения а, у нас произошли, нам нужно запустить сначала Live экран, то есть у нас вот пишет, что удаленная консоль включена Владимиром и Саевым, то есть мной. И для команд надо прописать команду tail admin p процесс new для применения изменений выполненных нами. Прописали, нажимаем Enter или Send, то есть вот она написалась и пока что мной была Признана данная команда. То есть, если мы сейчас перейдем на People on Groups, видим здесь тест, test, тест, тест обнови. Данная карточка пропала. Пишем админ. И у нас вот она появилась. Открываем карточку, Видим. First name осталось неизменным. Middle name осталось неизменным. Last name мы поменяли. Вот он. UserName Добавилось тест. Тест админ. А старое осталось для истории. Можете удалить, но лучше оставить, чтобы помнить. Оно как, никак не будет влиять. Также изменился username, user_id, то есть добавился тест AD. и также остался тест для истории. А вот интернет-адрес изменился, то есть тест-админ Теперь остается дождаться когда выполнятся все изменения и обновятся и группы, которые находятся в данном домене. В других же доменах, если у вас добавлено данный пользователь, придется делать с ручками или производить такую же команду. А пользователю остается только сказать, что у него изменился интернет-адрес, а все остальное у него будет по умолчанию. А имя оно автоматически изменится и пользователь его увидит в своем ящике. На этом видео урок еще закончится. Если у вас остались какие-то вопросы,